Смотрите, вот опять же, да, как мы, то есть, что, что мы да, хотим от мужчины, да, когда, вот, например, мы думаем, раз, или мы уже сказали, что все, ты не любишь, все, уходить мы расстаемся навсегда. Вот, А он не хочет, допустим, расстаться, говорит, ну нет, ну давай, давай начнем все сначала. Что мы будем от него ожидать? Вот чего мы будем от него ожидать? Возможно, снова поступка. Поступков, Девчонки, включайтесь, что будем ожидать? Сказали, все, расстаемся навсегда, а мужчина расставаться не хочет. И тогда как нам нужно, чтобы он доказывал свою любовь? Тут с Я не успеваю читать сообщения, просто. Как мы будем хотеть, чтобы он доказывал свою любовь? да все теми же поступками я абсолютно согласна какими поступками то есть если он раньше не проявлял интерес мы хотим чтобы он проявлял если он раньше там о чем-то нас не спрашивал о чем-то не разговаривал хотим чтобы разговаривал вот тут Подарки... пишут нам что хотят изменений будут ждать изменений словами вот вот ура ура мы вынули это слово я не хотела говорить его сама мы точно будем ждать каких-то изменений. То есть, если раньше мы считаем, что он нас не любил, а сейчас он нам хочет э, доказать, что он нас любит, то мы ждем изменений. Вот ровно точно так же, как начать на вопрос, да, простой, как начать проявлять любовь к себе через поступки, через определенные изменения. Да? То есть, если я э, обычно спокойно задвигаю обещание себе, ну, то есть, например, я себе пообещал, что я не буду работать после шести, к примеру, да, но меня опять попросили остаться, и я опять работаю. А потом я прихожу разбитая домой, переживаю, что я пришла очень поздно, и теперь придется на ночь есть. Потому что я только в девять пришла, и только в 10 я нормально поел. А я обещала себе не есть на ночь, не работать после шести. Чтобы проявить любовь к себе, нужно прекратить это делать. Прекратить это делать. Пока мы не проявляем к себе истинной любви и заботы, пока мы притворяемся, пока мы прячемся за какими-то отговорками, что вроде как мы там что-то для себя делаем, вот пока мы так делаем, Вселенная тоже не проявляет к нам в лице других людей. В лице каких-то событий, в лице возможностей, она тоже не проявляет к нам эти любви, потому что она нам показывает, как не надо. Она нам показывает, она нам всегда зеркалит то, что происходит внутри нас.